Я собираюсь провести паломнический тур по Индии. Мы посетим несколько удивительных и очень интересных мест в Индии, получим массу приятных впечатлений, поближе познакомимся и запишем несколько наших лекций. Для тех, кто не сможет принять в этом мероприятии участие, я приглашаю всех в начале сентября на Черноморское побережье, когда сезон уже пройдет и мест в санаториях будет побольше. Мы также там пообщаемся, запишем несколько новых лекций и наметим планы нашего развития. Друзья, для тех, кто собирается участвовать в наших мероприятиях, вся необходимая информация находится в описании этого ролика. Пишите мне в WhatsApp, я вышлю вам подробную программу наших мероприятий, нашего тура по Индии и нашей встречи на Черноморском побережье. Здравствуйте, друзья! И я продолжаю свой цикл лекций Толковая Библия Сановного Света. А сегодня мы с вами разберем тоже очень интересный вопрос. Этот вопрос касается первоначальной веры Авраама, какая она была на самом деле? Почему? Потому что этот вопрос очень важный для представителей такой религии, как ислам, так как в Коране четко сказано что настоящая цель муслима это сделаться причастником общины авраама или веры авраама а для христиан этот вопрос очень важный потому как мы тоже должны стать детьми авраама и вот в каком смысле детьми авраама мы должны стать мы сейчас рассмотрим и этот же вопрос пересекается с другим вопросом который мне иногда задавали в комментариях и вопрос этот звучит следующим образом если вы утверждаете что бог иудеев не настоящий бог иисус учил другому богу то как может быть что авраам оказался в раю ведь дескать согласно писанию он поклонялся другому богу не богу иисуса давайте откроем первоисточник и прочитаем об этом луки 13:28. но он скажет говорю вам не знаю у вас откуда вы отойдите от меня все делатели неправды там будет плач и скрежет зубов «Когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, о а себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада и севера и юга, и возлягут в царствии Божьем». То есть, почему Авраам, Исаак, Иаков и пророки оказались в Царстве, мы сейчас с вами узнаем, разбирая вместе Писание. Напоминаю и повторяю еще раз, этот вопрос очень важен для нас, потому как Павел в своих посланиях утверждает, что верующие являются сынами Авраама. Галатам 3.7. Говорится, познайте же, что верующие, то есть те, кто от веры, такой смысл в греческом первоисточнике стоит, суть сыны Авраама. Далее Павел также пишет, что обетование семени Авраама напрямую связано с первоначальной верой Авраама. То есть верующие... То есть те, кто от веры, от первоначальной веры. И связано также с тем, устоять ли в этой первоначальной вере те, кто жаждет исполнения этого обетования. Римлянам 4.13. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. В на славянском Варианте э, Священного Писания мы встречаем несколько другой смысл незаконом по обетованию Аврааму или семени его ежебытия, ему наследнику мировой, но правдой и веры. То есть нам нужно понять, какая первоначальная вера была, и она для нас должна быть правдивой, то есть настоящей. Итак, что же такое правда веры? Давайте зададим себе этот вопрос и будем искать на него в ответ. Давайте же вместе узнаем, какая вера была у Авраама, и для этого мы сравним переводы Священного Писания. как всегда, увидим очень много интересного. Бытие 21.33. Синодальный перевод, то есть перевод, которым пользуется современная православная церковь, нам переводит это место так. И насадил Авраам при Версавии и рощу и призывал там имя Господа, Бога Вечного. То есть... Авраам насадил при Версавии рощу и призывал там имя Бога. Обратите внимание, это то, что делали язычники. Далее мы не встречаем э, злобных или гневливых слов э, Бога, которому поклонялся Авраам, что Авраам что-то делает неправильно. Как нам очевидно из дальнейшего контекста, э, бог Авраама благословенно принимает это поклонение ему приятно это поклонение в роще и он не запрещает это делать это очень важный момент в масаретском тексте издание 2008 года которая осуществила мосты культуры иерусалим с классическим комментарием санчина который составил главный равен британской империи герц мы видим такой перевод и насадив в рощу где призывал имя бога владыки вселенной то есть Авраам, согласно масарецкому тексту и согласно э, православному синодальному переводу, совершал поклонение Богу в рощах. Обратите на это внимание, вот такой был первоначальный культ Авраама. И только потом у этого или другого Бога, одевшего личину истинного Бога, появилось желание вырубать эти священные рощи других народов. А первоначально, я повторяю, сам Авраам тоже поклонялся Богу в священной роще. Так делали только язычники по утверждению Ветхого Завета. И если этот первоначальный культ был неправильным с точки зрения иудейского Бога, то почему же он не останавливал Авраама сразу? Почему он его не отдергивал и не говорил ему? Ты поклоняешься мне, как все эти пропащие язычники, которые не знают Бога, и поэтому поклоняются лжибогам в своих рощах откройте бытие почитайте если вы найдете подобные слова приведите их в комментариях но таких слов нет и что интересно иудеи кстати точно также не знают своего бога как и язычники потому как э, мы имеем заявление со стороны иудаизма что язычники не знают бога это же мы можем найти в Новом Завете а, а иудеи, что получается, знают Бога, если они своего имени своего Бога не могут сказать, а? Подумайте над этим вопросом. Давайте посмотрим один очень любопытный ролик. <реклама> אז לא הרגע אמרת את השם שלו? לא, אדוני זה לא השם שלו. אז איך קוראים לו? קוראים לו י... אדוני. אז כן קוראים לו אדוני. לא, זה לא השם שלו אדוני. השם שלו מתחיל ב-יהוד ב... ב יוספה! לא, לא, לא... יודה! עזבו, לא חשוב, שאלה הבא. לא תחמוד אי שאת ראיך, זה אומר שאסור אפילו לחשוב עליה? נכון. אפילו אם היא כן, גם אם ואם אני מסתכל עליה וכל הזמן אומר לעצמי אל תחשוב עליה, אל תחשוב עליה זה עכשיו שאני חושב עליה? אני לא יודע, אני אברר לך את זה אבל תברר כי אני לא רוצה ליפול פה את עוד שאלות זה בקשר להכבד את אביך ואת נו באמת ומה אם נניח אבא שלי רצח מישהו תוך כדי שהוא חושב על אשתו השבה של השכן צודק, אם זה המצב אז אל תכבד בסדר? עוד שאלות. לגבי הלא תרצח. מה לא ברור בלא תרצח? למה צריך להיווקח על כל דבר? לא תרצח, לא תרצח, מה לא ברור פה? זה כולל המלאקים, כי אתה ביקשת שנמחה את זכרם. עכשיו כשאני מוכה זכר, אז אני עושה את זה בעזרת uh, רצח. אז אני מפספסת פה משהו. צודק, צים איתה המלאקים בצד. לא תרצח, לא, לא כולל המלאקים. ופלישתים. כן, ויחיטים. זה הם הורים. ואיבוסים. וגרגסים. אבל זה לא מה שאמרתי. אבל אתה ביקשת מאיתנו ש, את ארץ ישראל מכל יושביה. אבל זה לא אומר שצריך ישר לרצוח אותם. אז מה נעשה איתם? נשלח אותם לשייט? רבותיי, רבותיי, בסדר, בסדר, הבנתי, לא תרצח למעט פלישתים, המלכים, גרגסים, יבוסים ומורים וחיטים ומצרים מה מצרים? מה מצרים? את ראית פעם מצרים בארץ קנן? אתה רצחת פעם מצרים, אז למה לך מותר ולנו לא? מה, אתה טוב מאיתנו? מה זה? לא, הנה, תראו אותו, כן, מסתובב לו בעולם רוצח איזה מצרי שבא לו, אבל לנו לא לנו? אסור. למה? כי הוא משה! ש... והוא יכול לרצח את מי שבא לא! תרצח! לא! תרצח! מה לברור בי? לא! תרצח! לא לא! תצח! לא, תצח! תצח! לא, תצח! לא, תצח! לא! עוד שאלות! לא! לא! אנחנו, לא, ברשותך, אני לך לעבוד את Теперь я предлагаю вернуться к нашему вопросу о том, почему Авраам будет находиться в Сарсе вместе с язычниками, а люди, которые были замешаны в обмане других, будут изгнаны вон. Но он скажет, говорю вам, не знаю у вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, от запада и севера и юга и возлягут в Царстве Божьем. То есть с востока, с запада, с севера и юга придут явно не евреи. Их там еще не было на тот момент, и нет в таком количестве и сейчас. Ну, например, в Индии или в Америке, или на территории современной России, или на крайних-крайних северах. Понимаете, да, о чем речь идет? И что мы видим? Кто не будет допущен в царстве? Те, кто делали неправду. Понимаете? Отойдите от меня все делатели неправды. То есть, если под правдой мы будем понимать дела в рама, то под неправдой, соответственно, мы должны понимать отвержение этих дел. А дела Авраама это поклонение в рощах, как мы выяснили ранее из книги Бытия. То есть, отвержение этих дел Авраама, поклонение в рощах, мы находим далее. Далее в Ветхом Завете, в книге Исход, во Второзаконии, в Экклезиаста, у, у Исая, у Михея, вырубите эти священные рощи вырубить эти священные рощи ведь если бог один и он единый то какая разница поклонялся авраам в роще или язычники поклонялись тому же богу в роще если это один бог тогда нет смысла их вырубать но если это разные боги тогда самый прямой смысл и есть вырубить те рощи в которых поклонялись язычники понимаете о чем идет речь теперь давайте откроем с вами бытие 28 глава 10 18 стих на дальний перевод чтобы понять почему и иаков тоже возляжет в царстве и вместе с авраамом из талаков рано утром и взял камень который он положил себе изголовьем и поставил его памятником и возлил елей наверх его церковнославянский вариант этого места более подробно раскрывает нам смысл и востай, Яков, за утро, и взя камень его же, положи там во главе себе, и постави его в столб и возлия еле вверху его. Если мы возьмем научный перевод Ильи Шифмана, то мы увидим тоже очень интересную картину. Яков взял камень, который соделал себе изголовьем, и поставил его в священной плитой и возлил масло на его вершину. Перевод нового мира признан экстремистской литературой, и мы не будем его цитировать но в этом переводе точно такой же смысл что яков поставил столб и возлил на него масло в масарецком тексте издания 2008 года иерусалима культуры мы читаем следующее и взял камень что сделал своим изголовьем и поставил его памятником и возлил масло на его вершину то есть во всех вариантах переводов которые мы видим мы читаем или видим одну и ту же картину что иаков берет камень ставит его столбом и возливает масло на его вершину если бы этот обряд был неправильным то бог иакова бы сразу одернул его и сказал бы о неправильном почитании но мы не находим этого далее в тексте то есть на том этапе бога иудеев все устраивает и рощи, в которых поклоняется Авраам, и столбы, которые ему мажут маслом. Это подтверждается следующими, идущими далее за этим местом стихами в Бытии, 31 глава, 13 стих. Синодальный перевод. Я сейчас буду цитировать прямую речь Яхвы Каакову. «Я Бог, явившийся тебе в эфире, где ты возлил ели на памятник, где ты дал мне обед. теперь встань и выйди из земли сей, возвратись в землю Родины твоей, и я буду с тобою». Ну, церковно славянский э, перевод этого места следующий. Азм есть Бог, яви тебе на месте Божий, иди же помазал мииси тама столб, и обетовал мииси там обед Ныне у Бога из иди от земли сия иди в землю рождения твоего, буду с тобою. Ну, перевод Шифмана такой же, где ты помазал плиту. Ну, смысл идентичный. Новый мир, э, перевод мы не будем цитировать. Ну, там оно имеет такой же смысл то есть где ты помазал столб то есть опять из книги бытия нам становится очевидно что бог авраама не возражает чтобы ему мазали столбы маслом и поклонялись в рощах или тогда получается что здесь речь вовсе не о боге иудеев тогда как получилось что потом яхва начал войну против тех кто совершал точно такие же обряды у меня есть Своя версия на этот вопрос, то есть свой ответ, и я озвучу его немного позже. Давайте прочитаем также масорезский текст перевода 2008 года издания масты культуры». Бытие 31:13. Я все сильный, которому ты воздвиг памятник и которому дал обед. Но в первоисточнике на иврите в масорезском тексте, то слово, которое нам перевели как памятник, имеет несколько значений: памятник, столб, стоящий камень, статуя. То есть Яков был тем, кто воздвигал. Или столбы, или памятники, или статуи Богу. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть точно так же делали язычники. Давайте теперь посмотрим один сюжет, чтобы нам стало понятнее, кто еще воздвигает столбы своему Богу. <реку> 손님이 네. 하는 거야. 어디로 세요 물이? 잘 보세요. 음, 음. 여기에 물을 쳐뿌리면 네. 이 물이 동서남북으로 네. 퍼지잖아. 네. 천연 우물에서 나오는 생 송수를 네. 여기서 쳐뿜을 시바의 전기를 받아서 동서남북으로 퍼져서 저수지로 강으로 흘러내려요. 그게 во время таких церемоний считается именно Бога. И вот еще как можно перевести слово «призывал» с первоначального варианта «бытия» на Еврите в стихе 21 глава «бытия» 33 стих. И этот стих звучит так «И насадил Авраам при Версаве и роще призывал там имя Господа Бога Вечного». То слово, которое нам перевели с иврита как «призывал», может иметь значение «читать вслух». То есть читать вслух имена Бога. Иными словами, мы можем просто предположить, что Он читал мантры, потому как многие мантры ведические состоят из простых перечислений имен Бога. Ну, например, из там тысяча имен Бога вишни. 99,9 этой мантры состоит из перечисления обычных имен. То есть чтение вслух имен Бога нам перевели как призывал имя. Господа Бога Вечного. Обратите на это свое особое внимание. То есть такие тонкости в переводах нам открывают истинный смысл деяний или действий Авраама. Ну а теперь давайте еще прочитаем Бытие 35 глава, 14 стих. И поставил Иака в памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, возлил на него возлияние, возлил на него ели. И. То же самое место, давайте прочитаем в церковнославянском варианте. И поставив Яков столб на месте, иди же глаголя а с ним Бог. Стоп каменный, пожре на нем жертву и возлия на нее ели. То есть, согласно церковнославянскому варианту, Яков поставил каменный столб. Но в переводе Шифмана воздвиг плиту и возлил на нее возлияние и вылил на нее масло. Но опять же это слово плита столб памятник это все одно и то же слово то есть можно применять разные значения но мы будем пользоваться значением столб ну, перевод нового мира он говорит нам о том же самом что яков возлил ели питьевое приношение или масло на каменный столб понимаете о чем идет речь массарицкий текст издания 2008 года мосты культуры иерусалим это место предлагает понимать так воздвиг Хаков памятник на месте где он говорил с ним памятник каменный возлил на него возлияние полил на него масло то есть еще раз повторяю это слово которое нам перевели как памятник там как плита имеет несколько значений в том числе и стол то есть в масарийском тексте взяли другое значение и опять же ребята удивляйтесь вот что делал авраам и его дети они поклонялись богу в рощах ставили столбы мазали их маслом этот обряд если кто не знает является центральным для ведической культуры и обратить еще раз свое внимание на то что эти обряды которые совершают авраам и аков не осуждаются тем богом которому они совершали эти обряды именно поэтому авраам и его сыновья его сели в раю понимаете и все верующие таким образом если хотят стать детьми авраама должны делать дела авраама и вернуться в ту общину стать причастником этой общины и творить дела авраама о которых говорил иудеям иисус евангелие иоанна 8 глава 39 стих сказали ему в ответ отец наш есть авраам иисус сказал им если бы вы были дети авраама то дела авраама бы делали понимаете о чем идет речь а что делали иудеи они в своем храме резали животных вместо того чтобы ставить столбы каменные и возливать на них мазать их маслом и поливать их питьевым по отношениям то есть делайте дела авраама как завещал иисус и будете иметь надежду на царствие либо по крайней мере придерживайтесь и веры авраама истинной веры чтобы вам быть праведным В чем еще архиважность разбираемого сейчас нами вопроса современный иудаизм утверждает что превосходство евреев основано на том что вера в истинного бога была только у прародителя авраама остальные дескать от нее отступили поэтому евреи имеют основания для превосходства но если мы внимательно вместе с вами изучим тот самый еврейский первоисточник то увидим что первоначальная обряды авраама, а значит и его вера соответственно, потому как обряды не могут идти в разнобой с верой, то есть обряды являются дополнением или подтверждением некой веры либо сознательным актом этой веры. И таким образом и обряды и его вера один в один соответствуют древневедическим обрядам, но никак не иудейским, то есть авраам не был иудеем в том смысле, в котором нам хотят это представить. Более того, если мы откроем Коран, то можно упасть со стула. держитесь за стул, кто сидит, кто стоит, лучше присядьте Там в Коране конкретно утверждается, что у Аврама, оказывается, были Писания. Сура-53, 37 стих, и что на свитках Ибрахима, которому он был верен. Далее, душа, несущая свой груз не понесет чужую ношу и не возымеет человек лишь то, что приобрел своим старанием. То есть эти слова, которые находятся в 53-й суре, являются пересказом Бхагаватгиты. Душа несущая свой груз не понесет чужую ношу и возьмет человек лишь то, что приобрел своим старанием. То есть речь идет о карме, о законе причинно-следственной связи. Что посеешь, что и пожнешь. Именно так писал нам Павел. Это и есть утверждения или распространения знания о законе кармы. Если посеял пожал, не посеял не пожал. Все, других вариантов не может быть. Понимаете? Вот еще один факт. Сура 87, 16-19 стих. Увы, вы жизни ближние отдаете предпочтение, хотя последние краше и длиннее. Поистине все это в ранних книгах Откровений, в Писаниях пророка Ибрахима и пророка Мусы. Ну, кто не знает? авраам в исламе называется ибрахимом то есть 87 й суре в этом месте корана прямо утверждается что у пророка ибрахима было некое учение учение это говорит о том что есть последующая жизнь которая и краше и длиннее но в ветхом завете мы не находим ни одного слова об этой жизни более того как мы с вами разбирали в предыдущих лекциях места ты всех возвращаешь в тление, в прах, то есть от никакой жизни, которая краше и длиннее речь не идет. У всех один итог ад. Соответственно становится вопрос, как так получилось, и мы найдем на него ответ в дальнейшем. То есть где эти писания, как в этих писаниях может оказаться учение о другой жизни, учение о ее правильном достижении? У нас есть только подсказки и эти подсказки находятся у нас перед глазами то есть подсказка первая. помните историю когда авраам хотел заколоть своего сына но бог последним миг отвел авраама от убийства и исаак остался жив ну, точно такую же историю мы встречаем в древних ведах читайте у Панишада. вторая подсказка если мы возьмем имя ибрахим и расшифруем его обычным русским языком то мы увидим что это имя является немного искаженными словами и браха им браха или брахман это одно из имен единого ведического бога и соответственно в русском варианте понимания слова Ибрахим зашифровано послание то что этот человек несет знания о едином ведическом боге это конкретно написано в его имени более того в исламе очень много терминов расшифровывается русским языком и конкретно указывают на древний ведический источник того же ислама коран название само книги если мы возьмем санскрит мы увидим что корана Коранам такое слово есть оно переводится с санскрита как первопричина первопричин то есть само слово коран мы можем понимать как первоисток первопричина и так далее но это отдельная тема если она будет интересна мусульманам, я ее когда-нибудь затрону. Там очень много всего, повторяю, и в примерах мы будем очень долго разбираться. Итак, то есть имя Ибрахим, если мы его расшифровываем русским языком, имеет смысл несение другим знания о вечной жизни через постижение Брахмана. Это не единственный факт, который можно привести в подтверждение того, что очень многие слова в арабском, иврите, санскрите имеют русское происхождение. Повторяю, это отдельная тема, и можно привести очень много примеров. Например, читайте слово Коран, можно прочитать его по-другому наоборот, то есть «нарок». Это однокоренное с ним слово «зарок», «заречься». То есть эти слова имеют смысл дать обед, понимаете? «нарок», «нарекать». Наречение это все на коренные слова Более глубокий смысл слова нарок нарекать наречение это усыновление через наречение нового имени конкретно допустим нового имени муслима да, мусульмане то есть их через коран как бы единый бог усыновил то есть наречение во всех традициях наречение новым именем во всех традициях связывалось с началом новой жизни и возвращением к богу лечение новым именем есть в иудаизме в православии при крещении и так далее вот в православных например говорят так там архимандрит никифор он же иван Иванович иванов в миру да то есть в индуизме есть священные духовные имена и так далее То есть относительно корана я повторяю это общее имя муслимы либо единобожники то есть повторю еще раз если взять русский язык то имя ибрахим расшифровывается русским языком как несущий другим знания о вечной жизни через постижение единого э, истинного бога это то чему собственно и учат древние веды еще одна подсказка которая касается имени авраам еврейский вариант этого имени звучит так абрам то есть это же имя говорит нам о том же самом. Абрам об Раме. Рама это воплощение Вишну, одно из воплощений единого ведического бога, то есть Брахмана, Браху по-другому. То есть даже в еврейском варианте все равно мы приходим к древневедическому источнику или к древневедическому варианту понимания этого имени то есть в двух традициях в исламе и э, в иудаизме имя авраам произносится по-разному и оба варианта произнесения этого имени приводят к одному источнику к древним ведам рама вы можете посмотреть кто это такой э, узнать о нем больше есть такой эпос рамаяна и в этом эпосе описано как рама победил демоническую цивилизацию разгромил эту цивилизацию на шри-ланке там все это подробно описано то есть иными словами ибрахим как истинный преданный единому ведическому богу совершал законные установленные в ведах обряды и научил этому своих сыновей как мы видим это из книги бытия именно поэтому иисус и привел их в пример и утверждал что именно они восядут в царстве с другими пророками то есть Иисус основывал свои слова на словах Пхагавадгиты, которая существовала задолго до появления Пятикнижия Моисея либо Торы. Ну, давайте, например, откроем 3 глава, 16 стих. У Арджуна, тот, кто получил тело человека, не совершает предписанного ведами цикла жертвоприношений, несомненно, ведет жизнь полную греха. Стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживет жизнь пустую. То есть... Если Иисус утверждал по версии Луки, что все, кто делает неправду, они не войдут в царствие, а Авраам, Исаак, Иаков и все пророки воссядут, то получается, что Авраам и другие вошли в рай, совершая именно ведические обряды по ведическому учению, так как они получили результат от этого учения, который и обещает это ведическое учение. Результат это достижение небес или райских миров. Коран дополняет нашу версию тем, что в нем утверждается, что имя Ибрахима, Исака и куба Аллах очистил особым словом, то есть Сура 38, 46 стих. Та же самая идея находится в ведах, то есть через постижение вет человек очищается, так же, как он очищается и просто произнося или произнося имена Всевышнего Бога или предавшись ему. И та же самая идея находится в христианстве, что мы спасаемся именем Иисуса, ради Его имени нам прощены грехи. То есть все традиции говорят об одном и том же, но немного по-своему. Скажу больше, что можно привести аналогии из Корана, которые будут соответствовать Бхагавадгите, но это отдельная тема, повторяю, та, которая будет, если интересно, я расскажу подробнее. Это, но ну, это будет более интересно, я так думаю, мусульмана, потому что там очень много аналогий. Одна из этих аналогий, я скажу следующая: в Коране несколько раз утверждается, что Аллах поднял холм над Мухаммадом и его общиной, вот. И ну, я читал толкования, они не совсем, скажем так, вразумительны. Почему? Потому что если бы это было действительно, то есть если это не если это является, скажем так действительным событием, а не образом каким-то, то есть не наказанием, не метафорой, то тогда непонятно, почему Мухаммад э, в течение определенного времени призывал свою общину там, к защите интересов ислама, потому как все, э, кто жили с ним рядом, если бы такое видели, что действительно скала поднялась в воздух, висела над его общиной, они бы к нему близко бы не подходили даже, понимаете? А если это является насказанием то тогда все становится на свои места потому как точно так же в ведических текстах сделал кришна защищая свою общину где он жил он поднял холм Гавардхана. можете сами об этом узнать поподробнее то есть один в один мы видим один и тот же сюжет который есть и в ведической традиции и в исламской и там очень много соответствий самое главное соответствие это следующее гита учит как стать преданным богу и самая главная идея ислама это стать преданным предаться богу вот центральная идея и там и там одинаковая иисус тоже соответственно проповедовал эту идею просто более пересказывал немного по-другому и не совсем четко говорил это он просто говорил там следуй за мной ну, смысл точно такой же то есть слова были немного другие, но смысл точно такой же. Кто не берет своего креста, не следует за мной, не может быть моим учеником. То есть иди по моим стопам, предайся мне, предайся моему учению, следуй за мной. Ну, не говорил прямо предаться, то есть и так далее, стань преданным. То есть прямо таких слов он не говорил. Но это отдельная тема, мы тоже ее затронем. Что самое интересное? Теперь я хочу сказать о том, почему по словам Иисуса в царстве окажутся пророки. Хотя это понятие охватывает не только ветхозаветных пророков, но сейчас я скажу именно о них. Вот давайте рассмотрим место Иеремия, 7 глава, 22 стих. Так говорит Господь, Бог Саваоф, Бог Израилев всесожжение ваши, прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день в который я вывел их из земли египетской. Все и жертвы но такую заповедь дал им слушайтесь глаза моего я буду вашим богом а вы будете моим народом и ходите по всякому пути который я заповедую вам чтобы было вам хорошо ребята вдумайтесь в эти слова ибо отцам вашим я не говорил и не давал заповеди в тот день в который я вывел их из земли египетской о всесожжение и жертве. еремея говорит о том что бог иудеев настоящий истинный бог не давал им этих заповедей это в корне противоречит написанному я вам сейчас объясню исход 20 глава 24 стих 20 глава это та самая глава в которой э -э идет перечисление 10 заповедей и после перечисления этих 10 заповедей которые только-только получили евреи описывается получение и другой заповеди исход 20 глава 24 стих сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои мирные жертвы твои и овец твоих и волов твоих во всяком месте где я положу память имени моего и приду к тебе и благословлю тебя то есть мы видим что пророк Иеремия говорит нечто сверхъестественное именем Бога. И по словам этого пророка, истинный Бог не давал этих заповедей, которые мы находим в Исходе, в 20 главе. «Приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои». То есть слова пророка Иеремии противоречат словам книги Исход, 20 глава, 24 стих. Вы осознаете, что это значит? Это значит, что Коран прав, утверждая, что Ветхий Завет может быть искажен. Потому как далее, в 8 главе Иеремии, мы находим тому подтверждение, 8 глава, 8 стих, «Как вы говорите, мы мудры, закон Господень у нас, а вот лживая трусь книжников и его превращает в ложь». Посрамились мудрецы, смутились и запутались сеть, вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Также в текстах Ветхого Завета у всех пророков можно найти подобные обличения, за которые они и попали, и попали в рай. Но почти все они были убиты, убиты книжниками, как об этом говорит Иисус. Матфея, 23 глава, 29 стих. Говорим вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что строите гробницы пророком и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками в их пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вас осуждение в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков, мудрых и книжников, и иных вы убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших, и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сей придет народ сей». Получается, что Авраам и Сакаков и все пророки останутся в Царстве Божьем, то есть будут в Небесном Царстве, потом как являются праведниками и служителями настоящему истинному Богу. А изгнаны будут только те, которые отступили от веры Авраама, не слушались пророков и не приняли Иисуса и не раскаялись в своих делах. И настоящая вера Авраама, она не совсем такая, какую ее считают большинство иудеев, мусульман, и христиан. Иисус в Евангелиях утверждал, что очень немногие войдут в Царствие, ведь трудная узка дорога, ведущая туда. И нам надо опять найти заново эту дорогу. И даже если все хотят идти в Гену, то мы имеем право не следовать за ними, а идти своим путем, держась за Писание, как за спасительную нить. Но остается другой вопрос, а как же нам получить жизнь вечную, потому как, согласно словам Иисуса при перечислении заповедей, когда он не упоминал заповеди поклонения Иеговии и соблюдения субботы, именно получение вечной жизни ставится в прямую зависимость от соблюдения субботы и поклонения Яхва. То есть те, кто не соблюдают субботу и не поклоняются Яхве, они входят в вечную жизнь. То есть получается, что современные христиане не имеют вечной жизни. И вот как ее достичь? Об этом мы будем говорить отдельно с теми, кому это интересно. Потому как вечная жизнь – это совсем не то, что вы думаете, или не то, что вам рассказывают. Но это отдельная тема для тех, кому интересно. Я напоминаю вам, что мы постоянно читаем молитву. Присоединяйтесь к ней. О ней можно узнать поподробнее в других лекциях. Мои контакты для тех, кто хочет знать больше находятся в описании любого ролика, там же находятся ссылки на плейлист с аудио версиями роликов. скачивайте. До следующих встреч. Ом нама шивая, Ом нама шивая, Ом нама шивая, Ом нама шивая, Ом шивая, Ом шивая. Om Namah Shivaya, Shivaya Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya. Nama. Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Om Namah Shivaya, Shivaya Om Shivaya, nama. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah